Короче говоря, сходили на пляж. При поддержке группы Вайн Видео. Сегодня мне дико захотелось на пляж. Но поскольку Миша заболел, а Макс задрот никогда не выходит из дому, осталось одно: идти на пляж с Настей. Ходить куда-то с Настей я не особо люблю. В прошлый раз она докопалась до гопников, а до этого устроила потасовку с собаками. Но надежда на то, что она поумнеет, не угасала. Я заранее с ней договорился, и она с восторгом приняла предложение. Собрал вещи, пришел к ней. Все сразу пошло не по плану. Она полчаса мне не открывала, потому что спала. Потом еще полчаса красилась. Никакие убеждения о том, что вода все смоет, не работали. Наконец-то она собралась. Я уже подумал, что все. Все наладилось, но Настя почему-то пошла в противоположную от моря сторону. меня это не смутило. это такая подруга, что вообще может забыть, как ходить, не то, что помнить направление. я повернул ее и напомнил, что мы идем на пляж. Настя сказала, что помнит, ей просто нужно зайти на почту и забрать посылку. оказывается, она ждала ее месяц, и это невероятно нужная посылка. мне стало интересно, что же там, но Настя просто повторяла, что там капец какая вещь и шла вперед. отлично, обожаю тупые интриги. я пытался сказать, что на почте всегда очередь. Настя сказала, что она там вип клиент и ее пускают без очереди, и вообще она самое главное. мы подошли к отделению. я сразу сказал, что внутрь не пойду. там слишком высокая площадь. Плотность бабушек и хамство. Настя сказала, что через минуту выйдет. Она же VIP, и вправду через минуту она вышла. Правда, без посылки. Но у нее уже дергался глаз. Я понял, что лучше молчать. Она попила воды и снова ломанулась обратно. Через минуту вышла. В этот раз бабки даже кричали ей что-то вслед. Понятно. Бабульки не признают клиентов VIP. Я сказал, что нужно идти на пляж. Тут ловить нечего. Но Настя была против. Сказала, что очередь небольшая и она постоит. Посылка того стоит. Я начал психовать. Сказал, что буду загорать прямо на асфальте. Настя сначала не поверила. Но через пять минут мы уже вместе загорали возле почты. Некоторые прохожие думали, что это мирный протест против почтового произвола. Через какие Три с половиной часа подошла Настя на очередь. Она выбежала оттуда самое счастливая. Начала распаковывать посылку. Я был в предвкушении чего-то мощного. Настя выдащила оттуда какую-то срань. Сказала, что это спиннер. Да хоть спиннинг, зачем он нужен-то? Настя сказала, что его можно крутить. Я сначала не понял. Потом взял в руки, покрутил и все равно нифига не понял. Может он хотя бы золотой? Но нет, пластик. Я был в шоке. А Настя с тупой улыбкой стояла и смотрела, как крутится этот ее спиннинг. В итоге я не попал на пляж из-за какой-то непонятной байды. Я принял решение. Понес Настю делать МРТ головы Другого выхода нет. Короче говоря, сходили на пляж друзья если вам понравился ролик то не забывайте ставить лайки и подписываться на канал а также если у вас тоже была тупая история со спиннерами то пишите ее в комментарии всем спасибо пока